Так, так, так, Всем привет. Вы в моей Академии Кролиководства. Я Евгений Макляков. Сегодня у нас 9 число сентября. Пятница. И у нас, как всегда, в 20.00 по Москве начинаем марафон вопросов по кролиководству. Напоминаю, вы, вы спрашиваете, я отвечаю значит немножечко кто первый раз у нас здесь напоминаю мы работаем один час до 21.00 если будут вопросы если вопросов не будет закончим раньше значит 21.00 встречаемся со спонсорами Академии то есть подписчиками на платный контент да встречаемся в зуме значит ссылочки на зум на конференцию я уже ребята всем скинул в спонсорские наши чаты они там буду вас встречать вот а пока начинаем работать марафон вопросов вижу вот Евгений Иванов уже присоединился Павел Харитонов здравствуйте здравствуйте ребята так пока вы тут собираетесь и пишите вопросики я немножко здесь у себя проверю идет и трансляция ага. вроде как идет вот и расшарю ее тык-тык-тык-тык у кого как погодка Рассказывайте, осень уже подбирается наверное, к вашим крольчатникам, вот. ну, обычно когда осень подбирается, начинают поступать заказы на подогревы э, поилок и гнездовий, но пока вроде как не засыпали меня этим делом, значит пока еще погода везде на всей территории нашей страны э, нормальная. Так. Андроник Ферриан присоединился, Павел Кинел. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Так, а я пока вот... Вот так. делился везде сергей кириллов привет привет сережа вологда значит у нас на той неделе марафон получился несколько коротким да кто смотрел кто в курсе вот что-то мне заплохило вдруг почувствовал резко привалило вот в грудь короче давление зашкалило э, за 200 пришлось вызывать скорую Ну, слава богу <свят> все, все обошлось ну, вот, бегаем и трудимся не дождутся Сергей Кириллов добрый вечер из Вологодчины вот надеюсь сегодня мы доработаем до конца э, Значит, ну, если вы конечно будете спрашивать о чем то э, у нас самый активный нас э, вопрошайник да, Алексей Басов, Екатеринбург, где-то вот его нет сегодня здесь с нами. Так то он когда приходит, у нас сразу здесь становится очень активно вот, и познавательно. Ну что ж, Евгений Котыхин смотрю, ребята, давайте, чего, спрашайте, а то нафиг сейчас крестик нажму. Вот и попрощаемся напоминаю, что значит уже совсем осталось чуточку дней, в среду 14 вот я уезжаю видимо уже стрим будет оттуда с выставки, с минеральных вод в среду, то есть у нас 14-15-16 числа сентября в минеральных водах Минэкспо Выставка кроликов и породной птицы. вот Ваш покорный слуга туда приглашен. Значит, буду я там все три дня. 15 числа в четверг в 11.30 У меня семинар запланирован двухчасовой по кролиководству. Тема семинара. Значит, семейная кроликоферма ферма. Да, бизнес выходного дня. Буду рад, приезжайте, пообщаемся, поговорим воочию Посмотрите на кроликов, пообщаетесь с кролиководами, с экспертами в кролиководстве вот. Ну и со мной, в том числе Буду рад вас видеть Анна Медведева, добрый вечер, заураль Здравствуйте, Анна Медведева Урали это от кода Курган Наверное, да, если Курган, у нас здесь где-то, Евгений Иванов, тоже с Кургана. Вот. За Уралье, конечно же, в принципе, и Байкал тоже за Уральем, да, и Тюмень за Уралье. Но я сам с Урала, поэтому нас там за Уральем обычно называли Курган, Курганского образ за Уралье. А вы откуда Аня Медведева? Скажите, пожалуйста. Вообще, как меня слышно? И может быть меня там не слышно, что-то вы так мне не отвечаете, поставьте там, не знаю, плюсик, с лайком, да. Если меня слышно хорошо, она медит, да, курган. Ну вот, значит, я не ошибся. Вот, Курганская область, соседи наши. Вот, правда, э, вот здесь все рядом, да, Курган, Екатеринбург. Э, вот, но климат разный, даже природа разная. Курган это больше степи. Вот такой степной, степной такой район. Вот, хотя Свердловская область это в основном леса. Даже большинство Свердловской области это тайга. Как погода вот в Кургане, Анна? Сколько у вас кроликов? Какие породы держите? Держите ли вообще кроликов? Как давно? раз Анна Медведева ответила, значит меня все-таки слышно, а плюсики никто не ставит, жадненькие такие да. у меня по-прежнему, видите, да, здесь зеркальное отображение, видите, вот надпись, здесь у меня табличка читается неправильно слева направо. У нас ближе к Тюменской погоде. Ну да, да. Граничите, конечно. То есть я так понимаю, значит, вы на севере, Курганской области, ближе к Тюмени. Все слышно и видно, Алексей Коша, фижу пишет. Спасибо, Леша. Спасибо, дорогой. <как> Евгений Иванов, добрый вечер, Евгений Альташ, привет из Екатеринбурга, Евгений Иванов, рад приветствовать вас всегда. Здравствуй, здравствуй, дорогой. <–respace> <quei> Батарейка скатилась. Я, как всегда, на столе рабочий беспорядок. Вот. ну что, ребята скучно так сидеть видимо, будем прощаться 10 минут в эфире вопросов у нас не накопилось наверное, это хорошо вот видимо, вопросы будут ближе к зиме Сейчас пока, слава богу, все нормально. Ну я рад за вас. Поэтому, наверное, не буду вас задерживать. Вот, извините. И, значит, повторюсь только что. Алексей Кошев как забой прошел. как за бой. Забой прошел. Тяжело. Йошкин кот. Но забил. Ноги не терпят, ешки времени тоже не хватает, отоптался. Тоже опять что, давление заиграло, пошел проезжал, ну забил он. Болтается в ванной сейчас. Надо мясо прибирать сейчас э, с этим делом. У меня там что-то еще, я там прикинул, что-то около 40 штук надо выбивать в срочном порядке. То есть завтра снова буду забивать. Света уже сказал, а что такого по 10 штук в день? Вот, и до среды выбьешь. Мне же надо их выбить. Уеду, зачитай на неделю. Ну, что они тут будут сидеть-то? Деньги проедать. Вот, лучше их в холодильник положить. Вот, так что не знаю. Завтра с утра снова пойду. Но того и ростим, да, чтобы они были. Вот всегда говорил, да, самое тяжелое а, это в руководстве нашем, да, это начало и конец то есть это случка и забой <смех> вот такое время отнимают, а у меня что-то вообще-то все медленно получается, я топчусь, топчусь топчусь, Пять вот, 5 штук в час быстрее никак не получается вот, Андроник Фериан вы сами забоем занимаете? Да, конечно, сам вот у меня специально обученный человек, все, я не знаю, он женился наверное, там в Сочах уехал вот, считай, уже год его нет, <смех> и приезжать не собирается вот, так что не знаю а здесь уже новых я и сколько я уже их перебрал, к сожалению, так и не могу найти такого, который бы меня устраивал. То есть я такой брезгливый в этом отношении. Люблю, чтобы было все чистенько. Убрано, чтобы мясо было чистое, хорошее. А вот, к сожалению, далеко не все способны так делать. И вот и... Но приходится. Приходится самому. Вот Андроник, приезжай. <связать> Поможешь мне. Какая, по вашему мнению, должен быть забойный цех, Алексей Кошев? Вопрос. Какая что? Если забойный цех, то какой? А если в забойном цехе какая что? Какая, по вашему мнению, должна быть чего? Высота забойного цеха? А, не совсем по вопрос. Вот, то есть, ну, забойный цех вообще громко сказано. Нужен ли забойный цех в хозяйстве, да, в ЛПХ. То есть это громко сказано там. То есть у меня вот здесь был, я его расформировал, а новый тогда делать не могу. И бью так, ну, грубо говоря, на коленке, да, на улице там, правда, у меня эти стоят ванны вот я воды ведь не набираю, правда но у меня ванны состоят специально, куда кишки там сбрасываются, куда-то, чего такое и подвешивать есть, куда но это на улице все вот так вот такой времянкой поэтому в принципе времени много занимает подготовка, пока там эти все эти свои бочки там, отдельно под кишки а, какой? Ну, вот, все понял отдельно под кишки, отдельно под кровь отдельно под Значит, головы со шкурками. Время-то идет, пока воду подключишь, там шланг, потом пока отключишь. вот Время бежит. Какой должен быть? Вот я как раз. Нужен ли вообще забойный цех, в таком понимании, да. Я не знаю, наверное, нет смысла этим заморачиваться. Но то, что место должно быть какое-то оборудовано минимально, да, и отведено для этого, чтобы не каждый раз там где-то заваленке э, искать это место там и там на коленке совсем это бить э, ну наверное это тоже неправильно поэтому какое-то место нужно для этого отвезти э, вот делать будут храниться там ножи да там точива э, там какая-то минимальное удобство опять же то есть вода по-любому вода должна быть э, какие-то емкости Значит, ну для, для сбора крови, емкость, да, то есть каждый по-своему вот. Леша кошек, кто-то, ой, был Кошев, Леша Алексей Басов, вот, Кошев Алексей к нему ездил, там видео снимал, тот вообще кровь собирает там в это в ковшик, да. Вот, у меня так не получается, у меня такая костюля стоит, вот алюминиевая большая, и то есть одно по сторонам разлетается бывает кровь. По-разному это все бывает. То есть я делаю вот у меня отдельная емкость кастрюля для сбора крови куда кровь стекает, отдельная кастрюля емкость для, значит, для сбора кишков куда это я их там за стола смахиваю у меня там столик специальный такой с дырочкой да на днем на днем я ну над этим столом они падают на стол и в дырочку и да там в эту в кастрюльку падают вот. отдельно еще емкость стоит, куда я бросаю шкуры, лапки, головы. Вот. Когда головы не забираю, да, а то собачкам собачек тоже накормить. Вот они сегодня кто видел, да, там у меня в начале, когда пошел, вот они там радуются, все, они слышат, что сейчас пошел забивать, значит будет им вкусняшка. А, вот. Ну и конечно же, то есть у меня два подвеса сделанный значит первый подвес просто петля за ножки я значит когда оглушил чтобы спустить кровь за ножки подвешиваю над кастрюлей скрываю значит ушную артерию вот кровь стекла когда потом перевешиваю уже на напяло где нутрую над столом внутровочным значит туда перевешивал второго опять же забил, артерию скрыл, он у меня висит, пока обтекает, я этого вот, значит Тут же у меня шланг с водой, такую лейку садовую, знаете, такой пистолет, да, нажимаешь, она брыжет. Вот, пистолет такой. вот Им я обмываю тушку. Очень удобно рекомендую. То есть до того, как нутровать я когда шкуру снял, да, то есть я ее всю раз, раз, раз обрызгал, шесть ее обмыл, вот потом сделал нутровочку надрезку на треску, опять же промыл шею, промыл где там козы, были, все, и потом уже тушку убираю. Вот примерно так вот делаю, да. Ну, конечно же, то есть у меня цех-то, он как <смех> само помещение построено, а доделать цели никак не могу. То денег нет, то времени. Вот. Ну, в общем-то, оно, знаете, ничего не бывает постояннее временных построек. Вот так у меня временно вот я сделал, себе здесь забойный цех. Так в нем временно и ковыряюсь. Вот. А у нас зимы же здесь такие, мягкие, поэтому особой необходимости нет заходить где-то под крышу, вот так так и живу так и, наверное, проживу вот, конечно же в Сибири, на Урале есть необходимость теплое помещение куда-то зайти ну, как минимум, хотя бы за ветер да, чтобы руки не мерзли вот, да и вообще я думаю, там примерно до 20 некомфортно будет даже если за ветром то есть ну, какое-то теплое помещение на Урале, у меня там, конечно, было теплое помещение, там у меня был нормальный такой забойный цех, серьезный, да, потому что там и было больше, и всякая птица была, и там перощипалки стояли, и прочее, прочее. Перощипалка здесь тоже есть, но я ее не пользуюсь, потому что птицы у нас немного, и теща справляется руками своими без перощипалки. Вот, поэтому вот такого как такового забойного цеха и нет ну, так хочешь сделать как надо сделай сам ну да да это э, Анна Медведева пишет о Анна Зимова пришла здравствуй здравствуй кумушка, рад тебя видеть э, Алексей Кошев а что с кровью делаете Ничего, все собакам. Все собакам. Значит, вот опять же Алексей Басов, вот он, значит, кровь замораживает кубиками. Значит, такой специально, знаете, у нас в этих с холодильниками продаются, да, такие решеточки, где можно лед кубиками намораживать. Вот он в этих намораживает кровь и сдает ее рыбакам, В рыболовный магазин. Вот. Говорят, берут ее здорово, я не знал. В общем-то, ну вот такая наколочка, которая в принципе интересная. Ну вот я как-то этим пока не заморачивался и, наверное, заморачиваться не буду. Хлопотно это все. Вот. Леша Басов, он молодец. Он вот на всех этих мелочешечках вот, с миру по нитке э, собирает и бизнесом этим вот таким образом занимается молодец. Это похвально, на самом-то деле. Вот, но я таким не занимаюсь. Евгений Иванов, иру плюсики, плюсики, спасибо Сергей Ряписов, присоединился, вижу Павел Харитонов, привет, Евгений Иванович Почем сейчас берете комбикорм? Игорь Максимов, присоединился, здравствуй, Игорь Комбикорм по 32 рубля Вот, получается, за килограмм, значит О, не, уже по 34, сейчас я беру, да, по 34 рубля Дорого недорого, я думаю, нормально что, что теперь делать-то? Вот, комбикорм дороже, мясо дороже. Вы знаете мой этот подход. Хороший комбикорм, сколько бы он ни стоил, он все равно себя окупит. Арифметика здесь вообще простая, элементарная, то есть хорошего комбикорма, да, вот, давайте вот сейчас просто прикинем. хорошего комбикорма нужно 8 килограммов на килограмм мяса вот даже если он по 40 рублей будет да вот получится 320 рублей килограмм мяса это разве цена нет конечно 350 рублей да, да пусть это если по 40 рублей э, комбикон понимаете он у меня по, 30, по 34 вот, 34 может на 8 272 рубля ну пусть 300 рублей да туда-сюда Пусть 300 рублей себе стоимость мяса. Да вообще не вопрос. Тем более, что я продаю его по 700 рублей за килограмм. Это если оптом тушками, 5 тушек, да, и в тушке. Если уже я разделил его и в пакетики положил, то там уже в зависимость от того там, Спинка по 900 рублей, понимаете, мясо там. Вот. В три раза получается. Ну, почему нет-то? Поэтому даже, ребята, вообще не задумай главное в комбикорме не цена а качество вот я тоже бы рекомендовал вам обращать на это не на стоимость комбикорма а на качество при принятии решения брать его или не брать стоимость комбикорма нужно потом если оно качественно да то стоимость комбикорма нужно всего лишь потом чтобы посчитать минимальную стоимость мяса да какая будет вам рентабельная его продавать, если вы собираетесь его продавать а если не собираетесь продавать, вообще нафиг какая разница, для да, себя-то кормить любимого, вообще ровно совершенно а для того, чтобы знать минимальную стоимость своей продукции да, тогда вот нужна уже стоимость комбикорма расход его, какой расходоваться да. вот хороший комбикорм, я вам сказал, должно быть там ну, не больше 8 килограмм должно расходоваться на килограмм мяса и в этом случае у вас она по-любому будет прибыльна кролик вообще такое животное вот, это наверное одно из немногих животных что он в принципе он убыточным быть не может понимаете его производство убыточным, производство кроличьего мяса убыточным быть по определению не может если ваша кролиферма вам не приносит удовлетворения финансового, то здесь скорее всего виноваты вы а не кролики или там дорогой комбикорм так вот ответил на этот вопрос вот так вот видите у нас уже 23 минуты прошло вроде таких не особо такие какие вопросы но мы уже пообщались и поговорили спасибо вам за это спасибо за вопросы все таки с ними веселее а то я бы уже хотел было уже отключаться вот не успеваю, да, не успеваю забивать потому что, ну, дел много а что-то как здоровья как-то уже не, сил не столько, да сил не так много тут еще заказы, то есть заказов тоже много, ну, это как всегда, осень приходит вот, и по осени много-много заказов в августе начинается, как правило и вот у меня тоже сейчас насыпалось я на, на клетке вот, на мини-фермы на подогреву пока еще нет а сейчас в конце сентября на подогревы посыплются заказы в октябре вот ну пока вот с клетками так, поэтому не успеваю забивать и забойщик который найти хорошего не могу ну что поделаешь да назвался грузин пролезай кузов конечно значит ту работу которую раньше бы я вот сделал за день, да, я сейчас ее там дня три да, приходится делать, потому что, ну да, действительно сил не хватает И в мастерской я уже не могу находиться с утра до вечера Ну вот, да, устают ноги, устает спина, вот, приходится делать перерывы А бывает, что и вообще завязывают на сегодня уходить Ну что ж, вот да такие... Поэтому если кто-то здесь есть сейчас или в записи смотрит из заказчиков, не обессудьте вот, Спрашивают, а что так медленно? Ну вот, извините, вот так вот получается Ну я в графике держусь, то есть я стараюсь, когда люди еще до того, как оплатят, как разместят заказ Я уже примерно ориентирую на какой срок будет готовность вот то есть сейчас если кто-то заказывает это уже ну, минимум конец октября вот а то уже думаю что то есть вот на следующей неделе если которые заказы уже буду принимать это уже будет на ноябрь месяц только готовность будет и зависит от того какое кое Ну это как как обычно каждый год по осени бывает так что я уже концу сентября заказы до нового года уже расписаны вот скорее всего в этом году будет также вот это же кроме них -то, еще другая жизнь бывает да вот в том числе вот сейчас поедем мы на выставку а я хочу совместить у школы мы поедем туда в край вот сразу хочется у нас как раз будет значит 14 15 16 среда четверг, пятница выставка будет проходить напоминаю кто не слышал в минеральных водах да в экспоцентре а там выходные 17-18 то есть хочется ну, прокатиться там съездить в горы да на эльбрус и коли уж в тех краях будем не знаю в кабардино-балкарию наверное не доедем но здесь хотя бы да то есть мы на эльбрус все-таки хочется съездить вот посмотреть подышать воздухом полюбоваться красотами как погода будет, надеюсь, будет погода хорошая если будет хорошая погода, то мы эти два дня хотим там задержаться вот <laughs> поэтому надо, чтобы жизнь -то продолжается какая бы она ни была не все в работе быть уж не обессудьте Антон Антонов присоединется к транспорту здравствуйте, Антон здравствуйте, Антон Антонов судя такой этот... Плохо видно у меня здесь аватарку. Вот. Судя по аватарке, здесь Антон Антонов. Это экокрол 58. тохот ты ли это? Напиши, судя по вышиванке, как раз это ты, Пенза Так, ну, ребята, значит, э, все, наверное, да, вот нас 8 человек здесь в эфире, но вопросов больше не возникает, поэтому, наверное, все-таки мы с вами полчаса поработали не буду я вас больше задерживать, и не буду задерживаться сам. Напомню только что. Через полчаса мы встречаемся со спонсорами. Вот, стикер улыбается. Наверное, это Антоха мне отправил. Привет, привет, дорогой. Рад тебя видеть. Вот, встречаемся с подписчиками платного контента, со спонсорами канала. Напоминаю для того, чтобы и стать попасть к нам на зум конференции еженедельные, которые проходят 21.00 по Москве необходимо и достаточно подписаться на платный контент любой из групп макро вконтакте или в одноклассниках или канала, канал youtube моей академии вот я там размещаю ссылки еженедельно на наши закрытые конференции с удовольствием с вами там постречаемся ну а на сегодня марафон с вашего позволения я наверное буду прекращать спасибо всем кто был со мной удачных вам окролов и здоровых кроликов ну и самим конечно же не хворать вот. берегите себя, берегите близких и занимайтесь обязательно кролиководством кролики это очень вкусно, полезно и доходно всем пока пока, с вами был Евгений Макликов а это моя тема кролиководства будьте здоровы